Всем привет, давайте поговорим об аптечке, аптечке первой помощи, аптечке для походов, рыбалок, охот, дальних выездов, для всех тех ситуаций, когда до первой медицинской помощи может быть один-два дня хода. Представленная аптечка это симбиоз моего опыта, опыта поездок и консультации с медиками. Внизу под описанием видео я перечислю перечень лекарств, входящих в него, пожалуйста, делитесь Своим опытом пишите, комментируйте, чтобы вы добавили в эту аптечку или наоборот убрали Что здесь лишнее или чего не хватает Итак, поехали К счастью, во время наших вызов мы чаще всего сталкиваемся не с какими-то тяжкими повреждениями Типа переломов или венозных кровотечений А с банальными мозолями, натертостями, отравлениями и ожогами Поэтому начинаем с пластырей Я использую классические с бактерицидной подушкой и рулонной несколько видов разные по ширине, предпочитая водостойкие далее для обработки ран используем мирамистин и хлородексидин Мироместин э, более широким действием обладает, может использоваться при э, обработке горла, когда начинается простудное заболевание в отличие от э, широко любимого перетеса водорода многими эти средства не травмируют полость раны, что ускоряет заживление ее Поехали дальше Для обработки ожогов использую пантенол Обязательно в спрее, поскольку как можно безболезненно нанести его на поврежденный участок тела Отравление Забудьте, пожалуйста, про активированный уголь или берите килограмма-полтора на группу При отравлении использую фуразолидон, это отличный антисептик как правило одной упаковки хватает чтобы поставить человека на ноги можно положить современные деле абсорбенты но я обхожусь без них так также у меня есть неоспорин это массе антибиотиком отлично заживляет мелкие порезы натертости другие повреждения кожи я тут как фатир вынимающий из цилиндра кроликов продолжаю вынимать лекарства Трафлю в таблетках Удобно применять. Борьба с простудными заболеваниями, высокой температурой. Гораздо удобнее, чем в проште. Отлично действует. Бльторен. противовоспалительный гель. Ну, наверное, не так он нужен, но я использую иногда. Беру его с собой тоже. Обязательно берем регидрон средства от обезвоживания при отравлениях обязательно используем что у нас еще есть кровоостанавливающий циокс и крепквод я не использую турникет возможно он здесь нужен не знаю напишите в комментариях и бинты много бинтов Минимум 3-4 бинта на человека в группе. При головных болях Тейленол. Российского аналога не знаю. Можно посмотреть в интернете. Наверное, погуглить. Спасательное одеяло. Но здесь без комментариев. Понятно для чего. Да? Антибиотик сумамед Неотлично отлично помогает. Также может быть полезен при э, укусах клещей. Как профилактика. Болезни воинов. Титанов в таблетках при сильных зубных, головных болях. Наверное, скорее зубных. Перчатки для осмотра позволяют защититься от заболеваний, передающихся с крови, ну а также устранить некий психологический барьер при осмотре пострадавшего. Так что у нас еще, что у нас еще? Пинцет с иголкой. Для того, чтобы извлечь занозу, очистить рану, э -э, держать для иглы, инструмент, который можно перекусить, например, крючок в теле человека, застрявший, ножницы для разрезания одежды на пострадавших или бинтов. Пожалуй, все. На этом можно было бы остановиться. Но мы ведь не такие достаем тяжелую артиллерию. Нитроглицерин применяется при выявлении инфаркта миокарда, расширяет сосуды. Но, к сожалению, при неправильном применении может привести к коллапсу. Поэтому, если не уверена, не применяйте. Также кардио аспирин здесь. Аспирин в дозировке 325 применяется разово при инфаркте вместе с нитроглицерином разжевать и держать под языком до да, рассасывания шприцы шприцы на 5 на 2 кубика 2 кубика для инъекции лидокаина для местного обезболивания 5 кубовые для демикстазона для титанова один шприц на человека плюс один запасной идем в группе 4 человека 5 шприцов везем с собой титанов вам плохо. для Случаев посерьезней, до 4 раз в сутки колем в дельту. Стерильные перчатки хирургические. Локальное обезболивание ультракаин действие наступает в течение 5 минут и длится до 20 минут. Демикстазон как антидистаминный препарат, как противошоковый препарат. В случае применения как противошокового, 2 куба колем сразу, далее по кубику каждый час. Шовный материал с иголками. Ну, пожалуйста, не берите его, если не знаете, как шить и в каких ситуациях это делается. На крайний случай при глубоких рассечениях можно использовать скотч армированный. Ну или купите хирургические стяжки. Салфетки для дезинфекции вместо инъекции. Ну, в общем-то не обязательный элемент беру не лишнее ну вот, пожалуй, и все ребята, чтобы вы добавили вот эту аптечку или наоборот убрали пишите, пожалуйста, в комментариях лайкайте это видео жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее берегите себя